Здравствуйте! Мы продолжаем решать задачи из сборника данного заданий по теоремеху Яблонского с авторами. Сегодня мы будем решать задачу из под раздела дифференциальное уравнение движения материальной точки. То есть мы опять рассматриваем движение точки. Но в отличие от предыдущих задач мы будем рассматривать сложное движение точки. То есть движение относительно нескольких систем отчёдов. Рекомендую посмотреть задачу из данного сборника, посвященную кинематике сложного движения. Это у нас задача седьмая по кинематике. Вы можете посмотреть и мой видеосеминар, чтобы вспомнить нужные термины, нужные определения и методы. Рассмотрение этих движений. Я напомню, что здесь у нас возникают термины какого абсолютного движения, относительного и переносного. Мы об этом поговорим дальше. Итак, у нас задание D4, четвертое задание по динамике, исследование относительного движения материальной точки. Давайте мы сейчас, как всегда, приступим то есть, относительное движение точки. Точки. И нам нужно сделать то, что мы делаем постоянно. То есть, между тем, что нам дано, извиняюсь, я уже пишу, тем, что нам дано, между тем, что нам требуется найти, у нас должен быть переброшен мост из известных нам методов решения. Прежде чем мы будем разбираться в том, что нам дано и что нам требуется найти, давайте все-таки вспомним некоторые Определения, связанные со сложным движением. Которые нам сильно помогут в этом деле. Итак, вот мы рассматриваем движение какого-то тела. Точки М. И пускай это тело... Мы рассматриваем движение этого тела в какой-то системе отсчета. Давайте мы ее обозначим x, y, z только греческими, то есть и y, z. В этой системе отчета тело движется, то есть описывает какую-то траекторию, обладает, соответственно, радиус-вектором каким-то, скоростью и ускорением. Но очень часто нам встречаются задачи, в которых нам нужно определить движение тела еще относительно одной системы отчета x, y, z, в которой тоже тело, соответственно, обладает какой-то траекторией, со своим радиус-вектором, своей скоростью, своим ускорением и так, далее, и так далее. Что делать в этом случае? То есть нам нужно рассматривать движение относительно двух систем отчета. В этом случае одну из них условно называют неподвижной, Условно считают неподвижной, например, вот эту. И называют эту систему какой абсолютной системой отчета. А вторую называют движущейся системой отчета. Считают движущейся, естественно. И это, соответственно, вводится что еще? Движение какое? Переносное. То есть движение этой системы отчета относительно неподвижной. И мы рассматриваем, значит... Вот такое сложное движение. Свойства сложного движения достаточно просты. Ну, я напомню здесь, какие вот это, допустим, у нас R. Абсолютная. Индексом A обозначается. Это R. Это радиус-вектор, соответственно, будет относительный. Индексом R от Relative и Absolute. А это... Радиус-вектор, который связывает неподвижную и подвижную систему отчета. Ну, это у нас, значит, достаточно все просто. Из этого треугольника следует, что абсолютный радиус-вектор равен чему? Относительному радиус-вектору плюс R переносную. Давайте букву E обозначим. Если продифференцируем, получим теорему скоростей, то есть абсолютная скорость равна сумме относительной скорости плюс извиняюсь, переносная скорость. Ну и если продифференцируем еще раз, то абсолютная скорость будет у нас равна сумме... Абсолютное ускорение, то есть, будет равно сумме относительного ускорения, переносного ускорения, плюс кориолисового ускорения. Где кориолисовое ускорение, так называемое поворотное ускорение, оно у нас равно значит, чему? Ну, формула вот так выглядит. Векторное произведение двух векторов – это скорость то есть скорость относительного движения умножить на угловую скорость переносного движения. То есть, оно возникает в том случае, когда каждый из этих множителей, что не равен нулю. То есть, когда существует в относительной системе отчета существует какое-то движение, рассматриваемые точки. И когда значит, что вот эта система отсчета относительно вращается относительно что неподвижно. То есть, если они, например, движутся поступательно друг относительно друга, то есть вот этот множитель равен нулю и, соответственно, коридорного ускорения нет. То есть, из-за этого необходимости существования вращения его и называют поворотным ускорением. Повторюсь, это все вы можете посмотреть в соответственных разделах учебника по теоретической механике или, в частности, в моем учебнике по теоретической механике, либо вы можете посмотреть, соответственно, у любого автора раздел ⁇ Сложное движение ⁇ Рекомендую также обратиться к задаче номер 7 из кинематики. По этому разделу вы освежите в памяти вот эти все свойства. То есть вот этот ряд векторных уравнений. Который нам пригодится при решении этой задачи. То есть, первое. Это значит у нас что будет? Знания по сложному движению. Далее. мы, ну, поскольку составим уравнение. Нам опять-таки понадобится что решение систем дифференциальных уравнений. То есть решение ДУ. В частности, мы опять придем к тому же самому. То есть решение чего у нас? Общее решение неоднородного уравнения. Мы это рассматривали в предыдущей задаче d3, третьей задаче по динамике. Оно состоит из суммы двух решений. Из какого решения? Из общего решения, соответственно, однородного уравнения. И частного решения, что неоднородного уравнения. Где x? повторяю, мы рассматриваем э, здесь линейные дифференциальные уравнения, причем с постоянными коэффициентами. То есть, максимум второго порядка, то есть где-то, как вот я например, в прошлый раз написал, А2Х2' штриха, то есть производная по времени точка А1Х с точкой плюс А0Х нулевого порядка, то есть сама функция, плюс какой-то свободный член b. То есть вот тогда решение такого уравнения у нас будет выглядеть вот в таком, мы будем искать вот по этому общему правилу. Ну и, пожалуй, если нам понадобится еще что-либо для решения, мы об этом скажем в соответствующем фрагменте разбора этой задачки. Ну что ж, приступим тогда к. К разбору того, что нам дано и что требуется найти, задача D4, исследование относительно движения материальной точки, сделаем это в следующем видеофрагменте. Продолжим, точнее, это в следующем видеофрагменте.